Почему Адмирал Кузнецов должен возглавить российскую эскадру в Средиземноморье, если верить заявлениям замглавы ОСК Владимира Королева? Ремонт нашего многострадального последнего авианосца Адмирал Кузнецов завершится в конце следующего 2023 года. И корабль будет передан в МФРФ, после проведенной модернизации ресурс тяжелого крейсера будет продлен еще на 10 лет. Будем надеяться, что все так и получится. Где и как стоит провести отведенные ему годы со старившемуся Таврк? Многострадальным адмирала Кузнецова мы назвали не напрасно. Неприятности преследовали корабль весь срок его службы, постоянно проявлялись проблемы с силовой установкой. Во время сирийского похода Таврк потерял не в бою два палубных самолета, потом его чуть не утопили вместе с плавучим доком ПД-50. А в финале ремонта едва не сожгли в пожаре. Если крейсер переживет модернизацию, то на нем будут заменены главные котлы отремонтированы главные турбозубчатые агрегаты и винты рулевой группы, газотурбо и дизель-генераторы, после чего он должен перестать дымить. Обновлению подлежат авионика, система управления взлетом и посадкой. Ударные ракетные комплексы будут демонтированы, а за ПВО будет отвечать морская версия ЗБК панцерс 1 После этого Таврк, фактически превратившийся в легкий авианосец, прослужит минимум десятилетия. Главный вопрос, где и как, чтобы от этого стране была польза. Отечественные авианосцы иофобы, камлающие на гиперзвук и невиданные стратосферные бомбардировщики, считают, что корабли такого класса России вообще не нужны, указывая, в частности, не весьма неубедительные результаты сирийского похода адмирала Кузнецова. Конечно же, они глубоко заблуждаются. А по поводу неудачного похода Таврк есть довольно простые объяснения. Во-первых, огромным авианесущим неатомным кораблям требуется соответствующая инфраструктура для их регулярного обслуживания. После распада СССР и раздела Черноморского флота с Украиной адмирала Кузнецова спешно перевели на Северный флот. Там за все прошедшие десятилетия для него так и не было построена береговая инфраструктура, Из-за чего в суровом северном климате крейсер бездарно растратил свой ресурс, как если бы он непрерывно мотался из кругосветного похода в поход. В итоге по приказу верховного главнокомандующего Таврк отправился в Сирию в небоеспособном состоянии. Во-вторых, экипаж авианесущего корабля банально не обладал соответствующей выучкой. Пилоты палубной авиации, это элита элит, но позже выяснилось, что даже у командиров перед походом на лед составлял всего несколько часов. Иначе говоря, истребительное крыло было не готово к выполнению поставленных перед ним боевых задач. Просто удивительно, что было потеряно всего два самолета. из-за обрыва аэрофинишора один упал в воду с палубы а второй в море неподалеку от корабля, на который не мог сесть, поскольку перед ним при посадке другого истребителя порвался и запутался трос аэрофинишера. Пилоту пришлось летать вокруг адмирала Кузнецова, пока не было выработано все топливо. По счастью, обошлось без человеческих жертв в обоих случаях. И мы снова возвращаемся к заглавному вопросу, а стоит ли нашему единственному авианосцу возвращаться обратно на Северный флот, где для него по-прежнему нет соответствующей инфраструктуры. Наверное, нет, если ВМФ РФ хочет, чтобы корабль еще послужил с пользой. Возможно, адмирала Кузнецова стоит перебазировать на Черноморский флот, откуда он изначально и пришел. Напомним, что будущим флагманом вместо ракетного крейсера Москва тут должен стать строящийся в Керчи проекта 23900 метрофан Москаленко. Данный выбор в пользу универсального десантного корабля многое говорит о далеко идущих планах Минобороны РФ в бассейнах Черного и Средиземного морей. Но еще важнее, что для УД в Севастополе уже начали строить соответствующую береговую инфраструктуру. Очевидно, что некоторые выводы по судьбе Тавр были сделаны, и УД не должен повторить старые ошибки. Полное водоизмещение российского вертолета составляет 40 тысяч тонн. Есть основания надеяться, что инфраструктурой сможет воспользоваться и легкий авианосец с полным водоизмещением в 59 тысяч 100 тонн. Но что делать адмиралу Кузнецову в Черноморской луже? Особо нечего. Будучи приписанным к Севастополю, бывший Таврк мог бы возглавить постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море. Да, российскому авианосцу стоит вернуться обратно в Сирию, где он должен взять реванш. Если корабль будет постоянно базироваться на нашей военно-морской базе в Тартусе, ремонтируясь по мере необходимости в Севастополе, он сможет принести стране реальную пользу. Прежде всего, стоит напомнить, каково стратегическое значение Восточного Средиземноморья. Именно здесь во время Холодной войны паслись десяток американских ПЛАРП образованный 16-й эскадры атомных подводных лодок ВМС США. Оттуда они могли прострелить ядерными ракетами территорию СССР до Урала. Необходимость противодействия им и повлекла создание знаменитой 5-й ОПЭСК, Оперативная Средиземноморская эскадра ВМФ СССР, правоприемником которой можно считать нынешнее постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Тартусе. Адмирал Кузнецов мог бы сыграть не последнюю роль в сдерживании потенциальной агрессии США в регионе. Вместо того, чтобы использовать его для воздушных ударов по террористам, легкий авианосец может выступить в качестве ядра поисково-ударной противолодочной группы совместно с фрегатами проекта 22350 и БПК проекта 1155. Этот корабль может нести одновременно 28 самолетов и 24 противолодочных вертолета. Палубные истребители способны осуществлять противовоздушное прикрытие российской эскадры, а вертолеты — поиск и слежение за субмаринами стран НАТО в Восточном Средиземноморье. При необходимости пилоты смогли бы отрабатывать удары с него по позициям террористов на Ближнем Востоке, нарабатывая реальный опыт боевых действий. Адмирал Кузнецов также смог бы выполнять задачу по сопровождению флагмана Черноморского флота Митрофана Москаленко в его походах, которые, несомненно, уже запланированы. В таком качестве от бывшего Таврк пользы было бы реально побольше чем ему бесславно мерзнуть на Северном флоте. Это позволило бы сохранить палубную авиацию как класс до лучших времен, когда ВМФ РФ сможет пополниться современными авианесущими кораблями. После выработки ресурса адмирала Кузнецова можно перевести на Черное море в качестве учебного корабля для пилотов российской палубной авиации. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.